Пусть хранит Бог нефть и королеву. Господи! Я все это заслужил. А что случилось? Виктор, больше не олигарх. Санкции, сэр. Жопа. Кажется, в вашей жизни произошло самое страшное, что может произойти в жизни богатого человека. Хлеб с хлебом. Это булочка брешь с булочкой брешь. Что ты все брешь, а? Я же не чубайс в эмиграции, чтобы экономить. Адам, что-то тут холодно как-то. Поводни в трусах, сэр. А где моя одежда? А где машина, Адам? Как вы говорите, сэр, отжали. Ты понимаешь, для чего я докатился? Я раньше даже не купался в воде из-под крана, а теперь я ее пью. Есть серп, который сможет переправить вас в Россию, минуя паспортный контроль. 300 фунтов и серб. Звучит как порно, Только непонятно с каким концом. Моча, фильтр, пить. Нам с тобой тереть походу нет! У тебя такое лицо, будто в Шотландии тоже газ отключили. Там приехала ваша бывшая теща и ваша бывшая жена. Третья, вконченная. На хлебе Демонов или бесов сгоняйте. Вам принадлежал футбольный клуб Бабинки. По условиям договора вы обязаны их содержать. В нашем доме настали черные дни. Ну, ты ж понимаешь, с тебя как и расходимся как теньков с банком. Так себе пример. Дай mm. <damnPor educación> мне пять минут и я найду то, которую нас спасет. Такие страшные. <criticism> вот их папа сам Борис Джонсон, а мама королева. Сэр, Я из VIP-скорт-компании. Мы вынуждены открепить Оливию от вас. Оплата не прошла. Позвони мне, когда снова станешь олигархом.